В мире финансовых операций, где на счету немалые суммы, ценится скорость принятия правильных решений. Ведь только так трейдинг может принести доход. Это перспективное направление удаленного заработка выбирают многие, но только единицы остаются и действительно зарабатывают свой капитал. Сейчас наступает эра искусственного интеллекта. Он все чаще заменяет человека. Четкий алгоритм не подвержен отвлекающим факторам. Болезнь, плохое настроение или лень неведомы ему. Процент ошибки сведен к минимуму. Именно таким мы создали автоматического торгового советника «Гидра». Это революционное решение освободит вас от круглосуточного отслеживания и анализа ситуации на валютном рынке. Математический алгоритм способен самостоятельно работать на 15 валютных парах одновременно. А это постоянный растущий доход с месячной доходностью от 15%. «Гидра» — это выгодное и безопасное решение. Торговый советник автоматически защищает депозит благодаря встроенным фильтрам предопределения тренда. В комплекте идет обучение по трем школам, по роботу, базовые знания Форекса и построение партнерской сети современными методами. Но не только это. Приобретая торгового советника, вы получаете еще личного ментора, Доступ к командной библиотеке и обновление робота и сетов плюс круглосуточный чат техподдержки. Внедряйте ведущие стратегии будущего уже сегодня. Гидро ваш личный торговый робот.